Всем привет, с вами я Кирилл, с ним мы играем в какого-то клоуна, да. Давайте уже не тянуть и уже начинать играть. Так, поехали. Поехали, ехай. Так, подожди, мне что то сюда идти надо? Сюда идти надо. А я жду, когда эта штука поедет. Ладно, у нас паркульчик. Как обычный. Ой, какие зубы-то. Какой звук прикольный. Не, я какой-то юлай like крутой, написал, говорит, давай вместе снимать, давай вместе играть, и я не знаю, ты мне напиши. мне. Мне Это... не знаю, как мы с тобой будем связываться. Так вот, все обращены наконец-то. тут одну сумму. Так просто легче. хоп ха хоп Хоп-хоп-хоп! хоп ха ха ха это легко. Здесь я больше всего падаю. Ничего там долгом еще. У вас первой попытки даже прошли. Прошли с первой попытки. Хапа. Напишите в комментариях идеи, про чм не заснять робот думаю, других играх. Или другие игры какие не заснять. Запишите этот канал. Что заснять? Так, хоп. Опа, залезаем сюда. Сейчас, ну, этот клон будет. А, ну да. Ч Чу... ⁇ Глюб. Я слышу клонский смех. Плес, -плес, Ой. Привет. Ты нафиг. Я, блин, поймаю. Иди да нахрен от меня, дебильный! А Обнимайся, он ко мне залез-то. Не знаю, он ко мне залез как-то. А! А! А! а, он тупой. Ну ладно, я поехал. Пока. Там за мной гонится, а я уехал от него. Ха-ха-ха, лох! Хоп, хоп, хоп, теперь сюда хоп, хоп, хоп, хоп. -хоп, -хоп, -хоп. Я не с ней. Нет! а а а, -а, -а! О, ура! Как вот это проходить? и прошел с первого раза. Какой-то портальчик. Давайте пройдем этот портальчик. Ой. Какой-то ненадежный мостик. Какой-то ненадежный мостик. А! Устрай, бежим, бежим! Беги! Беги! Ты сейчас горишь. Сейчас я горю. Я сейчас горю, спасите а, Так, вот здесь сложно. Хоп, теперь хоп, теперь хоп, теперь хоп. Хоп, теперь хоп, теперь хоп. Не, с первого раза прошел. Да блин, упал. Упал прям, прям на прям на месте, прям тут в таком тупом месте. началось даже добежать отсюда так как столько нас быстро это высоко прыгать да? угу. опять быстро прыгать. Оп! Опять оттолкнулся. Меня когда отталкиваешься. Ой! Стой! стоять! а Надо кто-то... Нет. сюда, Все правильно. Я думал, что вот здесь этот этот за нами бегал. Покупаем билетики, пипи пипим пипим Все, купили билетики. Пошли чем в рот. Быстро. Да, блин. А, нет, у нас есть я. Очень тупо, если я умру прямо на последнем. Что такое-то? Тут заметить, что эта комната становится меньше и меньше перед каждым прыжком. Вот, меньше меньше меньше меньше тут нельзя на эти капкам наступать и на какую-то нужно нужную дверь попасть я всегда иду на тот на вот эту дверь сейчас пройтись Ш ⁇ м, шем, шем, шем, шем, шем, О, ура, прошел. Куда? А, сюда. О, языке знаю что мы сейчас будем кататься. Oh, my God. Куда мне пер? А. -а, -а. Чего? <звук> <звук> <звук> ну короче всем <звук> спасибо вам за просмотр, мы сегодня прошли это вам <звук> подвигом. Спасибо всем. Пока.